Современные информационные и инфраструктурные технологии они позволяют э, рядовому российскому частному инвестору э, принимать участие в росте фондового рынка достаточно просто. По российскому законодательству участвовать в торгах э, имеют право э, брокеры, э, специальные лицензированные профессиональные участники фондового рынка. Задача брокеров — предоставлять доступ для юридических и физических лиц к торгам на фондовых биржах. Соответственно, чтобы... Э, иметь возможность получить возможность покупать различные ценные бумаги и прочие финансовые инструменты, необходимо в первую очередь обратиться к брокеру. Таким образом происходит э, доступ к торгам на фондовую биржу Это достаточно простая процедура, все равно, что открыть, э, например, расчетный или там, депозитный счет в банке. Вам надо прийти со своим паспортом в брокерскую компанию, заполнить анкету, подписать договор и э, в кассе брокера передать средства, которые вы хотите инвестировать на фондовый рынок. Все очень просто, процедуры отработаны и занимают у хороших брокеров порядка 15-20 минут. Как делаются и совершаются сделки на фондовом рынке? На самом деле, до сих пор в представлениях многих россиян фондовый рынок — это много бегающих мужчин, которые подают заявки на покупку и продажу ценных бумаг, что-то кричат, все представляется очень сложным, громким. Но надо понимать, что в 1996 года Практически все торги на мировых фондовых рынках проходят в электронной форме. И, в общем в форме шумящих молодых людей с заявками торги проходят буквально по считанным процентам доли рынка. Соответственно, Сегодня на фондах биржах подаются и принимаются заявки на покупку и продажу бумаг со всех частей света с помощью современных технологий, а именно удаленной связи, либо выделенного канала, либо традиционной сети интернет. Как можно в принципе совершить покупку ценной бумаги? Самый простой самый доступный метод это просто позвонить своему брокеру по телефону и сказать, что я хочу купить определенное количество бумаг, определенного эмитента по цене не выше или если продать, то по цене не ниже, цены, которые вы назовете. Брокер обязан исполнить вашу заявку, и таким образом один телефонный звонок, и вы становитесь акционером компании. Другой способ – это торговля через специальную биржевую платформу. Вот такие слова сложные, а на самом деле все гораздо проще. Это такая же простая компьютерная программа, как, например, интернет-браузер или почтовый сервер. Как правило, люди, которые умеют пользоваться интернетом или умеют отправлять электронные письма, осваиваются в специальной торговой платформе буквально за 10-15 минут даже без чужой помощи. Хотя, опять-таки, в любой брокерской компании специалисты знакомят людей с основными функциями программы буквально за 10-15 минут. Что из себя представляет торговая программа? Это набор небольших окошечек, в которых представлена различная биржевая информация. Здесь тоже все достаточно просто. В специальное окошечко вы можете вывести котировки интересующие вас акции в виде графиков, чтобы понимать, что происходит сейчас на фондовом рынке, какой сейчас тренд конкретно по этой акции. Она растет или падает? Сейчас локальный минимум или максимум, и, собственно, уже исходя из этой информации, вы можете принимать какие-то решения о покупке или продаже ценной бумаги. Кроме информации с графиком акций, вы, естественно, как и в системе, например, интернет-банкинга, видите информацию о том, сколько денежных средств есть на вашем счету, но поскольку это все-таки брокерский счет, а не банковский, кроме денег на вашем счету могут уже находиться какие-то ценные бумаги. И, соответственно, в этой же программе, в отдельном окошечке представлена информация, о том, какими ценными бумагами в данный момент вы владеете. Кроме того, в традиционной торговой платформе, с помощью которой совершаются сделки на фондовом рынке, присутствует информация о текущих котировках по целому ряду биржевых инструментов. То есть, собственно, современному инвестору доступно несколько тысяч инструментов, и перемещаясь от одного инструмента к другому, вы можете выбрать интересующую вас акцию или другой финансовый инструмент. Ну и, пожалуй, самый главный элемент вот этой компьютерной программы – это то, что мы на своем профессиональном биржевом сленге называем «стаканы с заявками». На самом деле тоже нет ничего сложного в этих штуках. Это всего лишь информационные таблицы, в которых представлены заявки на покупку с ценами и продажу конкретной ценной бумаги. То есть в одной части стакана мы видим цены от продавцов, ну, как вы понимаете, продавцы всегда стремятся продать дорого. И в другой части мы видим информацию с заявками от покупателей, которые хотят, естественно, купить привлекательный актив по более низким ценам. Задача биржи — встретить заявки на покупку, лучшую заявку на покупку, с самой дешевой заявкой на продажу. Таким образом, происходят сделки. Таким образом, торговая платформа — достаточно простой инструмент, который со стороны может многим показаться какой-то, программы из центра управления полетами, но вот если присмотреться более внимательно, то все окажется достаточно прост. И процесс совершения сделок в этой торговой платформе, он примерно такой же или даже может быть проще управлению своим личным счетом в интернет-банке.